Вот, ребят, Солярий сегодня приехал совсем новенький. У тебя там даже пробег, по-моему. 4200 у него, да. Здесь Bosch 17921 стоит. В принципе, стоим, читаем уже, ну, как обычно, там, 17 минут где-то, 16, от 15 до 17 минут. Автомобиль, естественно, заведен, чтобы аккумулятор у нас не сажать. Писать а, на заведенном, естественно, нельзя, только читать можно. Но прошивку я еще не подготавливал на данные блоки управления, то есть, ну, еще не готово оно, то есть я начал, как бы, ковырять все это дело, а, ну вот, вот смотрите, вот, 17,9,8,21. Совсем свежие, как бы блоки эти. Мотор двухвальный. Ну, соответственно, там надо два вала крутить. Ну, в принципе, все то же самое, как и на 1, 12 там и 13 блоках. Только что выпускной еще вал распредстоит. Ну, немножко мат-модель немножко изменена на более свежую. Так что поковыряю ее, ну сейчас я считаю непосредственно с автомобиля, чтобы у меня прям копия была прошивки и на ее базе тогда и буду создавать уже потому что там некие есть проблемы тут софтов очень много, нельзя просто так в лоб взять софт какой-то другой залить лучше конечно сосчитать все это дело переделать, наложить все эти калибровки наработанные и создать именно эту прошивку Плюс еще проверим, как прошиваются 21 блоки, потому что у Димы ветерка были там проблемы некие. Пока контрольную сумму не перекинули, автомобиль не запускался. Ну, как бы, все потом сделали, все, никаких проблем не было. Так что в продолжении еще, я думаю, приедет владелец потом, когда я подготовлю, и прошьем ему.